Всем привет еще раз. Ну, на самом деле мало кто знает, но у меня действительно сложное отношение с юмором, и поэтому я предупреждаю заранее, что сейчас будет шутка. Британские ученые сообщают, что ругаться матом полезно для здоровья. Ну, давайте разбираться. В действительности такое суще исследование существовало. Эксперимент был проведен в 2009 году. Провел его Ричард Стивенс с коллегами из Кильского университета в Англии. В этом эксперименте приняли участие 67 студентов, и им было предложено удерживать как можно дольше руку в ледяной воде. При этом все 67 студентов были разделены на две группы. Одним разрешалось ругаться матом, и, соответственно, они это делали другим, не разрешалось ругаться матом. Так вот, каковы же были результаты исследований? Та группа, которой было разрешено ругаться матом, в среднем на 40 секунд дольше смогли удержать руку в ледяной воде. Кроме этого, в целом эта группа после эксперимента говорила о том, что боль не была такой уж нестерпимой. Ну, также ученые замеряли физиологические реакции и был использован статистический анализ. В статье, которую опубликовали авторы этого исследования, они говорили о том, что, исследовали, что проверяли гипотезу того, что рубан является неадаптивной реакцией на боль, однако получили совершенно противоположный результат. Но, как мы с вами понимаем, и я надеюсь, что большинство из присутствующих это понимают, что результаты эксперимента, в котором приняли участие 67 человек, категорически не могут быть экстраполированы на всю популяцию. Однако журналистам все равно. И в интернете масса статей, которая апеллируют к этому эксперименту… Все они примерно одинаковые, однако одна заинтересовала меня больше всего. И в этой статье, не буду называть портал, он достаточно известен, однако автор этой статьи даже не удосужился проверить источники. И вот уже этот эксперимент был проведен в Кельтском университете в Германии, однако имя автора сохранилось все же верным. Ну, также вы можете заметить и другие тексты, которые были выделены автором этой статьи, ну, которые на самом деле ошибочны в силу того, что университеты в разных странах просто носят одинаковые названия. Вот такие казусы бывают. И, к сожалению, это лишь один пример из, того, из множества примеров того, как СМИ гипертрофируют результаты исследований. И действительно, наука, это тренд современности, и все больше людей э, стремятся быть в теме. И у меня вопрос такой к вам. Поднимите руки, кто сегодня первый раз на нашем проекте. Есть такие? Ого, спасибо большое. Очень приятно, что вы здесь. И скажите, пожалуйста, для чего вы пришли сегодня? Ну, кто-то пришел попить воды, но я надеюсь, что кто-то пришел все-таки для того, чтобы услышать что-то новое, интересное для себя. Так вот, у меня к вам следующий вопрос. Каким образом вы проверите то, что вы сегодня услышите? На этот вопрос можно не отвечать. Сейчас я представлю вам ну, это примеры других заголовков, которыми пестрят СМИ после результатов исследований. Какие-то могут быть основаны на реальных исследованиях, какие-то на лженаучных, о которых мы как раз сейчас поговорим. И действительно, я сейчас представлю вам топ-5 отличий лженаучных заявлений от научно-популярных. Итак, поехали. Ну, естественно, все с примерами. Первое — это простота восприятия информации. И приведу пример противников ГМО. На самом деле нет ничего проще, чем апеллировать к стереотипу «все натуральное полезно», особенно в нашем сознании, когда в детстве так говорила нам наша бабушка. И я не буду расписывать подробно все ужасы, которые представлены в статьях на просторах интернета. Все они достаточно известны. Но самые основные — это то, что ГМО крайне аллергенны, они вызывают опухоли, в том числе и раковые. И самое страшное — это то, что некоторые молекулы, именно модифицированные ДНК, могут встраиваться в хромосомы, в хромосомы человека. Ну и, конечно же, они все так и делают. Самое страшное, что все это ведет обязательно в конечном итоге к бесплодию. Если задуматься дальше, что за всем этим стоит американская трансконтинентальная компания, то все это, цитирую, часть глобальной человеконенавистнической программы по стерилизации населения Земли. Но к этому мы вернемся чуть позже. Казалось бы, если все это неправда, ГМО на самом деле... Является современным методом селекции с целью развития сельского хозяйства и способом сделать его более экономически выгодным. Для того, чтобы растущее население Земли не умерло от голода в силу ограниченности наших ресурсов, то для чего пугать людей? Ответ кроется дальше в завершении этой статьи. Так. Вот здесь вот жирным выделено то, что автор в завершении статьи призывает нас употреблять чудодейственные грибные экстракты, которые выводят из организма ГМО, а также другие вредные пищевые яды. Естественно, все эти грибные экстракты не бесплатны, поскольку это уникальная разработка. Ну, на самом деле, вот здесь вот есть ссылка вот этого человека. К сожалению, я зашла на его сайт, и он уже его нет в живых. Так вот, опасность простоты изложения, а также смешивания научных фактов и откровенного мракобесия опасна тем, что читатели или слушатели подобных статей или выступлений лжеученых приобретают ощущение того, что они становятся обладателями достоверных знаний и после этого начинают их распространять. К сожалению, наука не всегда может похвастаться простотой изложения научных фактов и объяснений теорий, и именно поэтому возникает необходимость популяризации науки. Что такое популяризация науки? Это распространение научного знания простым языком для широкой публики. Ну, соответственно, то, чем мы занимаемся, тем, что мы стараемся делать для вас. И при этом... В отличие от ученого популяризатор науки, несмотря на всю простоту изложения, всегда может вернуться к строгому, к строгому аппарату терминологии, может объяснить любой термин, а также дать ссылки на рецензируемые источники литературы. Опять же, в отличие от шарлатана. Далее. Второе отличие ⁇ это работа на публику. <смех> Вижу, откликается, да? Лженаука, она всегда ищет поддержку своих теорий у широкой публики, потому что именно широкая публика будет далее защищать ее интересы. Да, яркий пример ⁇ гомеопатия. И основным аргументом в защиту гомеопатии сейчас... Ну и, наверное, всегда было и всегда будет, только то, что но это же работает. Спросите у миллионов людей, кому это помогло. Пусть даже благодаря эффекту плацебо, но в чем тогда проблема? А проблема на самом деле заключается в том, что неэффективные лекарственные препараты, ну даже неэффективные препараты, вытесняют эффективные действительно фармацевтические препараты. Если, например, в случае с простудой ничего, ну, Жизненно страшного и опасного мы наблюдать не сможем, но в случае с более тяжелыми болезнями лечение только гомеопатическими средствами может быть опасно для жизни. И недаром в 2009 году Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности лечения гомеопатическими средствами таких болезней как туберкулез, малярия, вич и так далее. Это заявление было сделано в связи с распространением данных методов лечения в некоторых развивающихся странах. И проблема в том, что, засиль... ну даже не проблема, а то, что опасность как отличить нам все-таки ученого от популяризатора науки кроется в том, что засилье Антинаучных проповедей заставляет популяризаторов науки также выходить на публику, выступать в телешоу и становиться более публичными, потому что классические методы популяризации науки, я имею в виду сейчас книги, вытесняются такими каналами, как РНДВ, ТВ3, про интернет вообще можно ничего не говорить. И Задачей популяризатора по-прежнему остается рассказать простым, интересным способом неподготовленному слушателю о сложной информации, но в связи с обилием антинаучных выступлений, особенно в нашей стране, сейчас все больший формат популяризации предполагает именно борьбу с лженаукой. И на слайде вы видите один, один из проектов, который сейчас набирает обороты, это форум «Ученые против мифов». Есть видеозаписи, вы тоже можете посмотреть. Шикарный проект, на мой взгляд. Ну, Идем дальше. Третье отличие — это вселенский заговор. Лжеученый, как мы помним, стремится завербовать в свои ряды как можно больше людей. Поэтому он выбирает громкие заявления, которые переворачивают картину мира. Обычно я обещала вернуться к ГМО. То, что это можно сделать с точки зрения вселенского заговора, либо, например, как делают противники ГМО, объявить, что американцы стремятся всех на всех нас стерилизовать и сделать бесплодными, к тому, чтобы мы не смогли размножаться. И на самом деле со стороны лженауки это отличный подход, они объединяют людей против общего, хоть и незримого врага. Или еще примером обращения к вселенскому заговору является так называемая новая хронология Анатолия Фоменко. Все события, согласно этой новой хронологии, традиционно датируемые до XI века нашей эры, ну, это такие как рассвет Древней Греции, убийство Юлии Цезаря и так далее, Анатолий Фоменко говорит, что это всего, то есть они не существовали в реальности, а это только фантомные отображения Средневековья, которые возникли в силу намеренного либо случайного искажения исторических документов. На вопрос, почему, если... ну, На самом деле Фоменко профессор математик, профессор МГУ и использовал математические средства для выведения вот, для доказательства своей теории. И на вопрос о том, Почему же, если истинность этой теории столь очевидна, почему эта точка зрения до сих пор не принята? Сторонники этой теории говорят как раз о вселенском заговоре и говорят о том, что научное сообщество фальсифицирует специальные исторические документы. Также в ответах появляется такой термин, как «официальная наука». Но на самом деле науке просто некому формировать официальное мнение, поскольку, как мы понимаем, научное сообщество оно конкурирует, во-первых, в личном зачете, а во-вторых, в национальном. И этот слайд как раз иллюстрирует, каким образом страны конкурируют между собой в условиях науки. Ну, здесь, к сожалению, наука в России не всегда конкурентоспособны, но нужно понимать, что это именно диаграмма в денежном эквиваленте. Но зачастую денежные, денежные инвестиции все-таки пропорциональны с развитием науки в той или иной стране. Но это совсем другая история. Далее перейдем к четвертому отличию. Это избирательность фактов. Она также хорошо иллюстрируется на примере новой хронологии Фоменко. И помимо работ историков, результаты полученные Фоменко и его теория противоречат исследованиям лингвистов, филологов, математиков, астрономов и физиков потому что очень многие артефакты датируются с помощью радиоуглеродного анализа. Но поскольку ничего другого ему не остается, он просто эти факты игнорирует, опять же считая частью Вселенского заговора. Дальше переходим к пятому отличию. Это соблюдение или, как часто бывает в лженауке, скорее не соблюдение принципа фальсифицируемости. Речь вот о чем. Прежде чем появляется какая-то теория, у ученого существует гипотеза, которую он должен доказать либо опровергнуть. Ну, Не то чтобы должен, он стремится это сделать. И основное отличие научной от лженаучной теории заключается как раз в методе. Классический пример. Если ученый хочет доказать, что все лебеди белые, то никакое конечное количество наблюдений за белыми лебедями не докажет, эту гипотезу. Однако появление только одного черного лебедя сразу эту гипотезу опровергает. Так вот, по мнению Поппера, ученый всегда может представить и описать такого черного лебедя, в отличие от шарлатана. То есть шарлатан никогда не сможет описать эксперимент, либо наблюдение, которое сможет заставить его отказаться от его теории. Ну, Опять же, вернемся к гомеопатам. Если задать им вопрос, что должно такого произойти, чтобы вы отказались от своей теории, то, как мы видим на всех выступлениях, они просто не могут этого сделать. И они апеллируют опять же к своей аудитории, которая их поддерживает. И на сладкое. Зачастую ну, Это очень важный момент, на самом деле. Зачастую лженаучные теории, а также практики скорее даже практики, которые основаны на этих теориях, они приносят немалый доход ее проповедникам, а часто являются единственным источником средств к существованию. И именно поэтому лжеученые и практикующие подобные теории будут с пеной рта доказывать людям вселенский заговор относительно их теорий. Если опять же вернуться к примерам, то сегодня много говорю о гомеопатии. По данным агентства DMS Group, которое мониторит фармацевтический рынок в 2016 году, в России потрачено было на гомеопатические средства 8 миллиардов рублей. Радует только одно, то, что эта цифра на 14% ниже, чем в 2015 году. Ну, на слайде на самом деле представлены э, то, каким образом проходят государственные закупки, на какие суммы э, гомеопатических средств. Э, ну, или другой пример, это саентология. Саинтология ⁇ это религиозное учение, которое обещает просветление на с помощью такого метода как аудитинг. Так вот, час аудитинга э, стоит в СНГ от 0 до 800 рублей за час в зависимости от, прокач... от... от прокаченности аудитора. Э, также в саентологической церкви есть э, обучающие курсы, которые обойдутся вам от 30 до 30 тысяч долларов, а может быть и выше, если вдруг вы захотите стать профессиональным аудитором. Что обещает Саентология что обещает аудитинг? Он обещает повышение IQ, он повышает полное успокоение, расслабление и избавление даже от таких психологических эффектов, как аллергия и дислексия. Но, естественно, подтвержденных данных этому нет. Так вот, друзья, что сегодня я хотела вам донести своим выступлением, это то, что мы живем в перенасыщенном информации обществе, и я прошу вас, сомневайтесь, сомневайтесь во всем. Ну, кроме того, о чем я вам сейчас рассказала. Ну, я опять шучу, в этом тоже нужно сомневаться. Спасибо. Ну, тут у меня даже не, не вопрос, я просто занимаюсь производством медикаментов. Я могу сказать по статистике, что она немножечко неверная. Просто геме, гомеопатические препараты проще зарегистрировать их делать, чем лекарственные. Это раз, а лекарственные препараты они в основном и не лечат, они убирают симптомы. Так что тут вопрос Ты такой. Ты нас всех обманул, вопрос-то где? Все, я раскрыл обман. Мне кажется, что проблема лженауки и вот этого всего, о чем вы говорили сегодня, в том, что она может приносить ну, опасность людям. То есть пока есть какой-то ну, идиот, который думает, что все вокруг него сговорились, ну пускай он так думает. Когда этот, извините, идиот начинает, например, перестает прививать своего ребенка и подвергая ему опасности и своего ребенка, и окружающих, к примеру, это я правильно привел? Так, давай вопрос. Вот. А, то это что все это хотят высказаться. Я понимаю, но у нас, к сожалению, время. Поджимать. Вопрос. Помимо популяризации науки, что прекрасно, но, в принципе, часто доносят информацию только до ограниченного количества людей, возможно, нужно проводить какие-то более широкие государственные программы по борьбе с этим. Вот и вопрос, собственно, есть ли они, и как это вообще с этим обстоит дело. Ну, на самом деле существует государственная комиссия, я сейчас полное название не скажу, но есть государственная комиссия по борьбе с лженаукой, Евгений Александров, если я не ошибаюсь, является председателем, но на данный момент эта комиссия создана больше для того, чтобы минимизировать финансовые вливания, в подобные лженаучные теории. То есть пока что это, насколько известно, существует вот на таком уровне. То есть меморандум, который как раз был направлен против гомеопатии, то это вот их рук дело. Они молодцы. Супер, последний вопрос.